Здоровенько, меня зовут Андрей Созинов, и я приветствую вас на канале Созинет. В этом видео я продолжаю рассказывать вам о тех новинках, которые должны быть представлены в рамках выставки Mobile World Congress 2019, которая пройдет в конце февраля в Барселоне. Это уже третье видео из данной серии, а первые два вы можете найти либо по ссылочкам в описании, либо нажав на всплывашку в углу экрана. Итак, впервые в рамках выставки MVC свою пресс-конференцию проведет компания Xiaomi. Что именно будет представлено на данном мероприятии, пока что неизвестно. Однако, по слухам, мы можем увидеть специальную версию смартфона Mi Mix 3, которая будет отличаться поддержкой работы в сетях пятого поколения, то есть 5G. С точки зрения других характеристик, эта новинка вряд ли будет отличаться от оригинальной модели. Также Xiaomi может представить и другие новые смартфоны или какие-либо устройства, однако что это будет пока что неизвестно. Еще одним довольно неожиданным мероприятием, которое пройдет в рамках выставки MVC 2019, является презентация компании OnePlus. Ранее этот китайский производитель избегал крупных выставок, предпочитая представлять свои новые смартфоны в рамках собственных пресс-конференций и презентаций. Однако теперь это изменилось. И по слухам, компания OnePlus привезет на MVC 2019 новый смартфон с поддержкой 5G. По неподтвержденным данным, он получит флагманскую платформу Snapdragon 855, а также модем Qualcomm X50, который и обеспечит работу в сетях пятого поколения. К сожалению, больше подробностей о готовящейся новинке от OnePlus пока что неизвестно. Еще свою пресс-конференцию в рамках MVC 2012 проведет компания LG. По слухам, корейский производитель представит свой новый флагманский смартфон LG G8. Данный аппарат будет выделяться наличием фронтальной 3D-камеры, которая позволит не только распознавать лицо пользователя, но также обеспечить поддержку жестового ввода, для которого не надо будет касаться экрана. То есть задумка заключается в том, чтобы просто-напросто махать рукой, пальцами и другими частями тела над экраном, и тем самым управлять смартфоном. В своем приглашении компания LG пообещала, что... Пользователи смогут сказать «прощай» сенсорной панели, тем самым как бы намекая на возможность жестового ввода в воздухе, скажем так. Что же, это последнее из трех видео, в которых я рассказывал о самых интересных новинках, которые должны быть представлены в рамках выставки Mobile World Congress 2019. А какие интересности ждете вы от данного мероприятия? Пишите в комментариях. Также подписывайтесь на канал и на мой инстаграм, где я постараюсь постить фото и видео прямо с места событий, то есть свеженькие самые. И спасибо за просмотр!